находимся в аэропорту. И сегодня мы хотим снова взять машину на неделю. Потому что машины очень сильно подорожали и нам на весь срок даже не хватило денег. Сейчас мы решили на последнюю неделю взять себе еще машину. Вот у нас такая красивая машина ситрая. Муж обнаружил там какой-то дефект и теперь будем менять на другую. Машины очень сильно подорожали Но качество, по-моему Сервис машин, наверное, не сильно улучшился Поэтому мы стараемся ее осматривать Перед тем, как садится в машину В этой фирме очень много разных машин От Мерседесов, от Ситроэнов, сятов. Сейчас какую-нибудь возьму вот здесь у нас офис. Точно такая же красотка. Маленький городок на берегу, тут тоже очень много туристов живет, а вон там, посмотри сколько народу-то, боже мой, там на берегу какое-то мероприятие, сегодня же праздник, сегодня праздник, Можно съездить по городу, по поездим туда вниз, вот, видишь, у нас абрикос, там что-то происходит. городок тут нету паркоместа а, тут нету парка места пока и наверное это самое близкое место но там в конце есть паркинг я точно помню и в принципе есть вот кафе можно кофе попить или пиво что-то такое но можно и получить конечно эти кафе а вот большой паркинг видишь вот перед тобой uh -huh. вон там посмотрим что там Лос-Абригос. Сегодня здесь какое-то мероприятие, снимают фильм. Поэтому нельзя остаться здесь на парке. Но очень красиво. Тут так все они сделали. Дорожки деревянные. Здесь пляж. Кто-то даже купается. Бегу по парковке. Дали только 5 минут. Вот какой то садик. уютные как, как все городочки как все да, городки. как все канарские городки здесь нет запустения ну если только иногда где-то случайно вот тут кафешка вот здесь вот к морю тоже выезд тут везде справа выезд к морю везде везде в это но мы сейчас пойдем пешком мы сейчас доедем до нудийского пляжа и там выйдем, прогуляемся. Сегодня здесь волны. Но здесь, я думаю, всегда волны. Этот район, здесь всегда ветер, как правило, и, как правило, волны. Этот район отличается именно этим. Вот Эльмидан. А вот здесь вот э, будет такая оружка. И мы пойдем посмотрим дальше, вот около этой скалы. Вот такой лунный пейзаж Вот с двух сторон такие сетки тут выращивают бананы обычно так вот здесь поселочек культурный опять а вот помнишь там торговый центр мы как-то там были вот этот торговый центр что здесь только будет людей. По тропинке я сейчас выйду. Вот здесь такие тропинки. Очень сильный ветер. дисты уже прямо голые с парковки. А мы никак не можем согреться. Ветер ужасный, сильный. Сегодня не самый удачный день для путешествий по северу. Лучше, может, на юг поедем? Это север-юга. То есть Пусть это не север. Лучше всего сейчас путешествовать Это правда Такая разница между различными местами на Танерифе. Мы выезжали из Дедюга, там не витринки. Ой, сколько крыльев. Я вот это и хотела заснять. Посмотрите, какой лунный пейзаж. Еще посмотрите вот на этих ребят. Здесь в воздухе везде. Вы такого нигде не увидите. Это здесь такой пляж. Эльмидана. Они как раз с другой стороны нудийского пляжа. И вот здесь вот они вот так вот. Смотрите Это вообще меня сейчас унесет. Это ужас, такой колючий песок, такой ветер. Просто эти люди какие-то самоотверженные я не знаю. Как ну, можно... Ты их должна понять. Это тоже своего рода фанаты. Фанаты. Да. Фанаты, не фанаты. Вот такая пустыня. Пустыня, каракум. Это губи. губи. Ну да, губи какая только серая вся. Вот какой бархан. Прямо иду на бархан. Бархан. Барханчик. Мы идем к тебе. Вот так. Бархан, парашютисты и океан. Прямо песчаная буря какая-то. А вон там вот стоят кемперы. Это, наверное, те, те которые любят летать на крыльях. Они, наверное, здесь ставят свои кемперы. И с утра пошли полетать. Здесь даже есть тренеры, которых там тренируют. В этой пещере живет суслик. Не вижу. А может змея? Но то змеи нету. Это хорошо. Когда такой сильный ветер, ужасно неприятно. Просто даже несмотря на то, что в общем не холодно, но ты какой-то весь как будто идешь сопротивлением. Вот мы находимся в Альмедана. Каза Мидана, И тут прекрасно есть поселки. Вот там море, прямо не в море. Я говорю, что это место, оно нам не подходит именно из-за того, что здесь так ветрено. Боже, вот сейчас мы наконец-то выйдем. Вот оно, Эльмидано. Мы вышли на пляж. Как тут хорошо, тепло. И мы бы с удовольствием прошли здесь, полежали. Какая большая собачка. Они здесь летают. А как они здесь летают? Как они сюда прилетают? Да, вот так здесь летают самолеты. Я его даже не вижу. А где он? Ну лети. Пошли в кафе, вон там есть кафе. А, да, да. А он будет Ой, там все забито. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Крем, суп, рис на Тебе тут нравится? Смотри, как красиво mm -hmm. Ага. Окей Смотрите музыка? Смотрите Окей. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Скажите, ну что? что вам нравится в Эльмидана? В Эльмидана нам нравится все. <свят> Очень хорошие креветки, чесночный соус. Ну, вообще гораздо видно. Отлично. На пляжеки волны, ветер, волны, ой, какие волны. Ну что, пройдемся по променадику. С собаками нельзя, но все с собаками, по-моему. Да, вот такой чудесный променад. Главное, вид. вид здесь просто меня поражает. Не скучный видос. Абсолютно. Видос просто шикардос. Зайдем сюда. Да. Давай, сейчас да, да. Смотри, ты сейчас а -а -а! будешь пищать, пищать от вас. Пищать буду, я уже пищу. 12 евро. А как они это выдавлены? Не знаю. Что мы еще тут не щупали? Ну стоит 32 Супер А эти, наверное, дешевле А эти 27 Да, цены тут, конечно, не негуманные Ну что делать? Хочешь со скидкой вот здесь? В общем, мне нравятся здесь магазинчики. Эти магазины, да, понравились. Вы что, вот этот в шубе? А ты хороший. Мы замерзливали в -Медан и бежим в машину. до да, звук самолетов здесь достает. Хотя днем какая разница, все равно не спишь. Вот так мы паркуемся. Да, тут еще будут они строить, строить и строить. Корабли. И около короблика мы пойдем вниз. Слушайте, посмотрите, какой ветер. Смотрите на пальмы. Да, вот это продолжается Эльмидана. Вот тут даже есть Гипердина. Китайский рынок открыт, кстати, Базар Асчинес. Ты я хотела водички купить. Эльмидана. Красиво. Мы здесь с тобой никогда не везли. Вот это Эльмидана. Да, она настоящее, такой прямой вид, вот оттуда, вот смотри, прямо на эти горы, на эту гору, обалдеть, это очень сильный. <музыка> вот hubo отдыха una despedida Здесь вот большая отель Арена Дельмар. Здесь все такое природное. Все природное для любителей природы. На этом мы закончим наше путешествие от аэропорта Сур до Эль Меданом. Сейчас мы будем выезжать на автописку. Через Спасибо всем, кто путешествовал вместе с нами. Всем здоровья, удачи и до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я жду вас в новых видео.